Надо ли хвалить мужчин, неважно какому мужчину, бойфренда или брата, отца или соседа по лестничной клетке, мужа или свата. И в этом видео вы узнаете об этом. Вряд ли найдется мужчина, которому восхищение женщины не нужно. Мало того, многие мужчины находятся именно с теми женщинами рядом, которые находят то, чем можно в них восхищаться. И не встают этого в принципе делать. Сами подумайте, если каждый мужчина хочет быть героем для своей любимой, то как он может себя таким почувствовать, если у нее постоянно нейтральное выражение лица? Или, нет, не или, либо недовольное, чтобы он бы не сделал. Я вот считаю, что если вы сошли с мужчиной, и не можете найти в нем то, чем можете и хотите восхищаться, это не ваш мужчина. Мало того, женщина своим... Ой, вы его видели? Одно сплошное недоразумение. Вот это вот уничтожает мужественности мужчины прямо в вот, прямо миг. Даже не говоря это вслух. Мужчина не предмет декора. Он прекрасно считывает. Уважает ли его женщина, восхищается ли она им. Здесь даже слов не надо. В головах многих женщин тем временем сидит маленький такой червячочек, который говорит, ну это он и так должен делать, по идее. А вдруг если перехвалишь, он зазнается. Или если буду недовольный, он захочет сделать еще больше, чтобы таким э, вот так добиться моей улыбки и так далее. Вот так этот червячок там говорит. Понимаете, это все то, что закрывает женщине рот даже в момент триумфа мужчины. Даже когда он сделал что-то из рубрики «Ух ты, мама дорогая!». И ему важно увидеть ваши восхищенные глаза. И это фиаско. Важно запомнить несколько моментов. Первый. Мужчина жаждет увидеть женское восхищение. Он будет искать его где-то. Если вы вся из себя, значит, как Станиславский, не верю, как он говорил. Второе. Восхищаться важно не внешностью мужчины или чем-то таким, а именно его поступками, его достижениями, его результатами. Третье. Делать для вас что-либо он захочет ради той самой улыбкой, то, что он увидит из ваших восхищенный глаз, не ради перелома тенденции с вечно недовольным лицом. Четвертое. Если вы не уважаете мужчину рядом, не говоря а, его восхищении, о восхищении, простите, и находитесь рядом, то не делайте хуже. Тем самым вы разрушаете любые остатки его потенциала. И, наконец, пятое. Благодарите и радуйтесь, даже когда он делает какую-то мелочь ради вас. Это путь к его желанию делать и достигать, в принципе, еще больше. А вы восхищаетесь своим мужчинам? И нужно ли вообще это восхищение проявлять по отношению к нему? Как вы считаете? С вами был Гарри Маркелов, который делает женщин счастливее и учит их, Хорошо понимать сначала себя, потом окружающий мир мужчин. Кому понравилось это видео и хотите немножко поразмыслить, то под этим видео вы найдете ссылку на мой паблик ВКонтакте, где вы сможете найти много нового для себя. Подписывайтесь также на мой канал в Ютубе и не забывайте посещать мой паблик ВКонтакте. Всего доброго, с вами был Гарри Маркелов. Я желаю вам благополучия.